Про черную и белую зависть. У нас, у людей есть такое понятие черная и белая зависть. И вот тут у многих плавает плавает понимание, как правильно и почему есть разница и почему разницы нет. Так вот сегодня кратко покажу вам примеры, как психолог, психофизиолог, психотерапевт: что такое вообще зависть? Вообще, откуда она идет? Зависть идет из детства. Вы видели в сторис, я много картинок выставила. Знамясь идет из детства, от того, как мама или папа вас воспитывают, как они учат вас. Биологически мы стремимся быть лучше. То есть выживание вида. Тот, кто сильнее, тот и выживает. И те, кто не успевают, они смотрят за другими. И вот тут вопрос очень интересный в животном мире, когда кто-то лучше, то идет борьба. В человеческом мире идет тоже борьба, только она идет по-другому, потому что человеческий ум он такой изощренный такой и может делать другому человеку больно своими мыслями, своими поступками, своими там и так далее. Так вот, найдите черная зависть как таковая. Вот вы видели там картинки, которые у вас там в сторисе посмотрите, чтобы я вам тут, ну, меньше мне было вам стараться тут для вас изгаляться, придумывать какие-то слова. Картинки там есть, когда кто-то на кого-то смотрит, завидует, когда кто-то и вышел вперед, а другие там его цепляют, завидуют женщины в отношениях на другую смотрят, там, кого лучше, на одежду, на доходы, на дома-пароходы, на то, что выступает, кто-то не выступает. «А, у тебя хорошо, ты выступаешь, а я вот не могу, а, у тебя вот такой дома, у меня нет такого дома, а, у тебя вот такой муж, такой мужчина, а у меня нет» и так далее. То есть, смотрите, черная зависть – это когда вы злитесь и ничего не делаете. И тогда, когда вы смотрите на другого и злитесь, вы себя съедаете. Понимаете? А белая зависть, можно назвать это более, как бы сказать, под, чтобы это подходило больше для понимания людей, которые хотят двигаться дальше. Так, смотрите, если одна моя коллега, моя конкурент, которая в моей теме двигается вверх, а у меня не получается, значит, я смотрю, что я могу у нее взять, подсмотреть, научиться, поблагодарить ее, вспомнить где-то своих комментариев, написать в комментариях какие-то добрые слова, а не просто стыбрить там какую-то да, информацию, если вы не пошли на обучение. Но обычно в лучшем таком вот идеальном варианте, это когда кто-то лучше вас может что-то, вам туда нужно идти в его поле, учиться, считывать, подглядывать, потому что на этом строится развитие мира. Если один смог, то другие же могут повторить. А мы что часто говорим? А, у меня не получится, а, я уже старый, а, я уже там слишком молодой, а, у меня там руки не такие, а, я уже там и, и понеслась. А на самом деле нужно расширять границы и смотреть, ага, если у кого-то это получилось, ну, моего возраста, например, если вы говорите, что мне уже поздно, да, если вы смотрите, что у похожей ситуации, там, женщина вышла замуж за какого-то гласного мужчину, значит, ей, у нее надо что-то подсмотреть, пойти у нее поучиться, поспрашивать, понаблюдать, какие, как она ведет себя, да, какие у нее... Есть там стратегии поведения, какие у нее там, может быть, есть какие-то фишечки, которые вы можете смоделировать. А когда вы смотрите и э, завидуете, и там дальше осуждаете, критикуете, там э, злословите, вы на самом деле забираете у себя энергию на достижение того, чего вы хотели, может даже больше у вас получилось бы там, чем у этого вашего э, человека, которого, на которого вы смотрите. Человека. Запомните, который выше вас, лучше вас, можно смоделировать. Это НЛП практики. А НЛП – это физик, математик и психолог считали поведение и узнали, что думают и как действуют люди, у которых получилось что-либо. Ну, деньги, отношения, там здоровье. Они это описали, положили это на математический и научный метод, простыми словами говорю. И даются нам уже готовые как бы методики. Понимаете? НЛП. Нера, лингвистическое программирование, ду программирование. Думаю, говорю, делаю. Поэтому все практики мои построены на, прежде всего на НЛП. Потому что у нас в голове, у каждого из нас, у нас НЛП. Просто мы этого не осознаем. Мы все говорим э, языком маляпа, и мы не знаем, чем это закончится. Но я вся разрушена, я дурна, ой, я тупа, ой, у меня ничего не получится, ой, и понеслась. Или мама что-то сказала, там, или папа, да кому ты такая нужна? Да у тебя ноги кривые, и не носи, не носи короткую юбку, ну, и понеслась, да? То есть это все слова программы, это все НЛП. Поэтому зависть, вот возвращаюсь к зависти, это та штука, которая должна вас двигать, двигать к развитию. Вы говорите, хм, ты смотри-ка, она там отдыхает там в Дубаях, она там отдыхает сейчас во время войны, там путешествует. Хм, интересно, а что вот она такого делает? Откуда у нее деньги? А мы сразу что, а, наворовали, а, там, понимаете, скоро, кстати, будет денежная программа запускаться, там я буду больше об этом говорить. Поэтому что в этом случае нужно делать? Сказать, а что это человек такого сделал, чего я не умею? Как у не умею его подсмотреть? Понимаете? Вот отличается чем чёрная зависть от белой. Кому понятно, пишите, что вам понятно. Что вы будете делать? Пишите в комментариях четкие структурные вопросы, по которым я буду тоже отвечать. Просто у меня сегодня был вопрос про чёрную-белую зависть, и я поэтому провела короткий эфир. Ну, а те из вас, коучи психологи, которые еще не зашли ко мне на третье занятие, сегодня будет про продажи. Прошу в шапке профиля, заходите, может, еще успеете на третье занятие. Сегодня у нас третье занятие интенсива. Как продавать, не продавая, дорого, тем более, свои программы. Ценес, оце, ц, оценивая себя высоко и результаты своего труда тоже высоко. Это целая система, которую я даю в звездном коучинге. Если кто-то не успеет попасть на этот вебинар, значит, есть ссылочка на бесплатную консультацию, где я разбираю вашу, Тему вашу, ваш продукт, ваш как личность, помогаю вам увидеть ваши уникальные стороны. И показываю, как вы, за счет чего вы можете зарабатывать достойные деньги, помогая людям, особенно в тяжелые времена войны, кризиса и других разных житейских перипетий. Всех вам благ, пока-пока, до встречи. Запись оставляю про черную и белую зависть.